Всем, всем привет друзья с вами Дим. и сегодня я попробую спросить у чай предложение с обратным смыслом это наверное получится смешно в общем вы сейчас скоро это увидите вот это ему задание придумай 20 предложений или давайте же уже прям 40 Давай, давайте 40 40 предложений с образцом обратного смысла. С дом горел, и пожарные добавляли бензин. Как вам такие пожарные, ребят? Пожарные добавляют бензин. Слушайте, а по-моему, это их имя, их название как раз пожар. Которые должны делать пожар. В общем-то, давайте посмотрим. Я спросил. Я спросил у него, как он чувствует себя после операции, и он ответил, что чувствует себя хуже, чем до нее. Ну, в принципе, знаете, который хирург, который сделал это, он походу не знает о том, как сделать операцию. Когда я предложил ему остаться у меня на ночь, он ответил, что ему не нужное место гостеприимства, потому что он чувствует себя неудобно. У меня дома. Представьте, ваш друг пришел домой говорит, что нет, я не хочу быть у тебя дома, потому что ты очень ненормальный. Мы приехали на отдых на море, но оказалось, но оказалось, что отель находится в самом центре пустыни. В самом центре пустыни, слушайте, представьте, что Google карты вас обманывают. У меня такое было? куда-то вот привезти, а потом меня повел через поле. В общем-то как-то вот так вот у меня получилось. Ну, как бы, знаете ли... Представьте, что... вы поехали не туда, и вам надо было ехать вообще в обратную сторону. что то вот так. Когда я, поп я попросил его не говорить мне ничего об этом, он рассказал мне все подробности. Это то, когда ты не хочешь знать то, что он знает. Допустим, если он что-то увидел там, да? Ты не хочешь знать, потому что тебе это неприятно. Он как стыдаба... Короче, сказал это. Так. Я купил новую книгу, чтобы узнать больше о том, как сохранить деньги. Но после ее прочтения я потратил все свои сбережения представьте что очень очень когда вам понравилась эта книжка она она убедила меня что не имеет никаких проблем с контролем своих эмоций но потом разбила весь дом когда узнала, что я забыл купить молоко это очень злая тетка когда Просто ты ничто, <свят> Ты что-то не сделал. <свят> Когда ты что-то сделал, она за это тебя чем-то унизила. Вот, только... вот это, вот только в большем масштабе. Когда я пришел на работу, меня уволили, потому что я слишком хорошо работал. <свят> <свят> <свят> <свят> Ой, ребята, это как... Это... Когда э, тебя <смех> не, не любит то, э, по работе тот, кто самый главный. <смех> <смех> Это такая, знаете, как, э, как месть какая-то за что-то, я не знаю. Я пообещал, что буду следить за его домом во время его отсутствия. Но когда я пришел туда, я увидел, что он сам был сам взломал свою дверь. Это, короче, предательство. И, короче, тебя таким образом сдают в полицию. За что-то. Непонятно за что. Она говорила, что любит меня, но после нашего расставания я узнал, что у нее был другой парень. То есть, получается, когда бы с кем-то уже как бы начинать отношения с ней уже там кто-то еще был понятно мы купили новый автомобиль но уже на следующий день он сломался жизненная ситуация когда я спросил у него почему он не пришел на свечу, он ответил что он уже там был но не увидел меня. тоже жизненная ситуация но как-то таким каким макаром можно было не увидеть я предложил ей пойти со мной в кино, но она ответила, что у нее уже есть парень. То же самое. Она обещала, что будет работать над своим характером, но потом она стала еще более агрессивной. А я приготовил ей ужин, чтобы показать свои кулинарные навыки, но она сказала, что это было ужасно. Ребята, походу ваша тетка ненавидит вас. <смех> я попросил его не курить в моем автомобиле, но он сказал, что я могу не беспокоиться, потому что он никогда не курит. <смех> То есть курение для него, как бы тот, кто сказал это предложение, <смех> курение это не курение, понимаете, как бы? Когда я предложил ей подарок на день рождения, она сказала что-то не сказала мне не нужно спать чтобы участвовать в себя бодр мне не нужно спать чтобы чувствовать себя бодрым и энергетичным каждый день маленькие дети так всегда говорят я действительно люблю громкую шумную музыку когда, когда я работаю а все наоборот по моему любят да, такие тихие музыки я считаю что вредно заниматься спортом и заботиться о своем здоровье когда у тебя проблемы с мозгом, вот такие вот у тебя будут мысли. Лучший способ снизить уровень стресса это употреблять большее количество кофеина. А что такое кофеин вообще, я даже и не знаю. Я считаю, что никакая ни работа не может быть слишком сложной или требовательной. Когда я это говорил. Чем больше людей в одном помещении, тем лучше я себя я чувствую. Слушайте, это тоже, это по-моему, ну, я наоборот. То есть как бы это я, но наоборот. Я думаю, что лучший способ решать проблемы, это игнорировать их и надеяться на лучшее. Да. Я не считаю, что образование важно для успеха в жизни. Ну не знаю, это я уже так сомневаюсь здесь. Я думаю, что что чем больше времени я провожу в социальных сетях, тем счастливее я становлюсь. А, ну я тоже. По сути. Я считаю, что многие вещи в жизни не стоят того, чтобы за них бороться, но это... Да, это да. Я не считаю, что уважение и доверие это ключевые элементы здоровых отношений. <смех> Это когда когда человек вырос в ненормальной семье. Вот такое вот и будет. Вы можете так его понять. Я думаю, что необходимо уклоняться от ответственности, чтобы не испытывать стресс. И нетушки. Подожди, чтобы быть успешным, мне нужно работать усердно или учиться много. Это полная противоположность. Я считаю, что уход за своим здоровьем это пустая драта времени. это очень-очень смешно на самом деле. Я думаю, что никакое количество алкоголя не может навредить моему здоровью или повредить на мою производительность. Это да. Чем больше я отдыхаю и расслабляюсь, тем больше эффективно я работаю. Не знаю. Я не считаю, что нужно быть добрым и вежливым с окружающими людьми. Представьте человека, который вам говорит, ты тупой, ты идиот, работай лучше. Я думаю, что регулярство и оскорбление – это самый эффективный способ достичь успеха в работе или в отблочении. Слушайте, это сейчас самое... Это, это, это прям до мурашек доводит. Чем больше я откладываю дела на потом, тем больше лучше они выполняются. Не, это, кстати, всех э, детей касается. Ну, типа, они так думают все. Я считаю, что лучший способ укрепить свою психику ⁇ это постоянно перегружать ее. Понятно, да? Вот. Также вот у меня вот эти вот есть, но я их уже почитал, поэтому это ищу. Дом не горел, и пожарные отнимали бензин у пожарной машины. Как вам такое, ребята? Пож пожарные предатели своей же работы. Дом горел, но пожарные удаляли бензин от пожара. Да. Так, я немножечко изменил ему задание. Конечно, вот 20 предложений с обратным смыслом. Дом не горел, и пожарные выливали из него бензин. Дом горел. Но пожарные убирали дом не горел, но пожарные добавляли в него бензин. Дом горел, но пожарные пытались снять с него бензин. Комната была забита мусором, и я начал выносить новый. Прикинь. Прикинь того человека, который у него дом забит мусором, и он еще добавляет на него. Карантин продолжается, а люди устраивали массовые вечеринки. В принципе, холодильник был пуст, и я решил туда положить еще продуктов. То есть такое ощущение этого человека, как будто там что-то лежит, но не полностью все за мной заб... ну, забито. Но как бы целый холодильник пуст, парк был полон людей, и я почувствовал себя одиноко. Представьте, мы человек... Который всегда одинок, даже несмотря на то, что там куча людей. В гостиной было тихо, я включил громкую музыку. Понятно. Работа была готова, и я начал делать ее с самого начала. <с Магазин закрылся, и продавцы начали раздавать товар бесплатно. <с> О, Вот это очень круто! <с> и шум был слишком громким. Я выключил наушники, чтобы слышать его лучше. <с> <с> Это называются сломанные ушники и уже смысл использовать. А вода была чистая и решил добавить в нее грязи. Ресторан был полный и я решил уйти без наказа. Воздух был свежим и я решил закрыть окна и включить кондиционер. С помощью кондиционера... Все должно очиститься, как говорится. Сколько их нет. Ну вообще, может, я не знаю. Автомобиль был новым. Автомобиль был новым, и я решил разбить его. Как вам такой покупец? Радио играло тихо, и я решил сделать их громче. Ну, понятно. Пол был чистым, и я решил разбросать мусор по всему дому человек когда на него говорят свинья и он такой же как бы и есть лекция была интересной и я начал засыпать не понял Панк был открыт и грабители решили уйти без денег добрые воришки которые этого не делают день был ясным и я решил одеться в теплую одежду Это тот человек, который хочет умереть от теплоты. Телефон был полностью разряжен. Я решил вытащить зарядку. А, телефон был полностью заряжен. Я решил вытащить зарядку. Это ты, получается, хочешь, когда телефон зарядить полностью, но когда он уже заряжен. Мяч был надутым, и я решил его спустить. Зачем? Чтобы в него играть, а каким ты макаром это будешь делать? Батареи были новыми, и я решил заменить их на старые. Да. Такой вот... Эм, обратный смысл, как говорится, Да. В общем-то, типа вот такой вот у меня ролик получился. Немножечко неинтересный, наверное, я не знаю. Но как-то все-таки я сделал видеоролик спустя долгое время. Да. В общем-то эм, бессмысленные вообще в жизни все, все вот эти вот предложения, но ну, очень смешные на самом-то деле. Господи боже мой, но то что дом горел и пожарные добавляли в него бензин, это, это было смешно, в общем-то понятно, всем пока.